Этот выпуск новостей недели мы посвятим русским автозаводам, благо отечественный флагман «АвтоВАЗ» дал много пищи для размышлений своей большой пресс-конференции с последующими изменениями и дополнениями. Подтверждены ближайшие планы, намечены новые. Хочешь не хочешь, а модельный ряд нужно модернизировать и поддерживать. В том числе и классическую «Ниву», которую в ближайшие годы не удастся отправить на заслуженный отдых. А еще автоваз решил встроиться в неизбежный процесс освоения российского рынка китайскими брендами и в качестве не наблюдателя, а участника, взяв в собственность бывший завод Nissan для сборки тех самых китайцев. Тем временем главную часть петербургского автомобильного кластера заводы Hyundai ждет переформатирование. Персонал головного сборочного конвейера сокращают, но кузовное производство заработало и отправляет продукцию в Казахстан. О том, что АвтоВАЗу удалось закончить 2022 год с небольшой прибылью в полтора с лишним миллиарда рублей, мы рассказывали на прошлой неделе. В двадцать третьем году прибыли, вероятно, не будет. Впереди сложный перезапуск производств и грядущее списание оснастки для выпуска автомобилей Renault и французского двигателя HR16. Идея делать «дастер» под маркой Лада окончательно похоронена, поскольку даже не попавшие под санкции компоненты АвтоВАЗ вынужден буквально добывать. В октябре компания получила отказ в поставке сразу 350 импортных деталей для «Ларгуса», и перезапуск его производства, запланированный было на зиму, пришлось перенести на осень. В частных разговорах с журналистами канала «Автоплюс» работники завода говорят, что даже этот срок — крайне амбициозная задача. Но официально рестарт «Ларгуса» по-прежнему назначен на сентябрь. Из всего наследства Рено в гамме останется только семейство b класса под заводским кодом «XJ0». Напомним предысторию. еще пару лет назад предполагалось, что АвтоВАЗ уже к 2025 году откажется от всех собственных моделей, включая Гранту, Весту и обе Нивы, и перейдет на платформы альянса Renault-Nissan. С 2023 года предполагалось выпускать в Тольятти Renault Logan третьего поколения, а с 24 го на конвейер должна была встать его удешевленная версия под маркой Lada — условная Гранта 2 с вазовским мотором. Из-за санкций машину пришлось серьезно перепроектировать. Но отказываться от почти готового проекта АвтоВАЗ не хочет. Что касается Весты, то еще в позапрошлом году стало известно, что в отставку эту модель отправят не в 25 а в 28-м году. Теперь же очевидно, что и этот срок пересмотрен. Снимать с производства ни нынешнюю Гранту, ни Весту сейчас уже никто не собирается. Однако завод Лады Ижевск» на какое-то время станет поставщиком комплектующих. «Не вешаем замок на этот завод. Мы планируем использовать это как наш актив. Резерв по мощности. И помимо планов по запуску «Еларгуса», в любом случае у нас есть и планы по э, использованию этой площадки для наших э, проектов третьей и четвертой очереди. Придет время, мы их анонсируем». Большая стратегия «АвтоВАЗа» будет представлена Совету директоров в феврале, хотя ее контуры примерно ясны. Инвестиционная программа на 2023 год сверстана на 40 миллиардов рублей. Их потратят на первоочередные задачи. На более широком горизонте до 2025 года спланированы переднеприводный кроссовер на существующей платформе Весты и упомянутый сменщик Гранты — итого 60 миллиардов. В конце 2024 года «АвтоВАЗ» собирается приступить к разработке уже реальных новинок на другой, собственной платформе вот это и есть проекты третьей, четвертой очереди, о которых говорил Максим Соколов. К слову, на разработку платформы с нуля в индустрии принято тратить от полумиллиарда долларов и выше. И способов срезать углы на этом пути у Автоваза не просматривается. Мы уже рассказывали, что проект совершенно новый. До старообразной Нивы 3 закрыт. Замену ему еще только предстоит придумать. Поэтому жизненный цикл классической «Нивы» продлен до 2030 года. Машину ждет серия модернизаций. Легендарному внедорожнику предстоят несколько этапов улучшений. Ответственным разработчикам назначено подразделение «Лада Спорт», которое разрабатывает внедорожник под названием «Нива Спорт». Будто случайно, прототип привезли на рождественскую гонку в Сосновку. Но на парковке машина затерялась, и директору «Лады Спорт» Владиславу Незванкину пришлось подсветить события в соцсетях. Что же известно, дебют «Нивы Спорт» АвтоВАЗ публично анонсировал на весну 2023 года, хотя есть подозрение, что в срок не уложится. На этой мелкосерийной машине опробуют часть решений, чтобы затем постепенно внедрить все задуманное в основную линейку. Телеграм-канал «Русский автомобиль» уверяет, что модернизирует интерьер. Составные отделочные панели боковин уступят место цельнолитым. Шумоизоляцию салона улучшат полипропиленовые подкрылки в колесных арках, а в конце года Нива получит светодиодные задние фонари. Фары останутся галогеновыми, но обзаведутся электрическим корректором. После 2023 года легенда примерит 16-клапанный двигатель 1.6 от переднеприводных моделей. Ради него изменят поперечину передней подвески и усилят трансмиссию. Конструктивные шарниры, редукторы и прочие останутся прежними, но смогут выдерживать больший крутящий момент. А еще в этом году «АвтоВАЗ» вернет на конвейер пятидверную Ниву с индексом 21.31, которую не выпускали с позапрошлого года, хотя и не убирали из прайс-листов. К слову, самая известная продукция ателье Lada Sport, помимо гоночных машин, это подогретый седан Vesta Sport. Фотографию прототипа рестайлинговой машины опубликовал паблик Автоград News. У этой Весты традиционный двойной выхлоп, хотя судьба мотора не ясна. 16-ти клапан 1.6 автоваз вернет в мае, но про мотор 1.8 с фазовращателем не слышно ничего. Тем более про его форсированную версию для Весты Sport. Тем временем, пусконаладка «Весты» на главном конвейере в Тольятти идет полным ходом. В неделю собирают от 4 до 8 тестовых машин. Все они с восьмиклапанным двигателем 1.6 и без медиасистем. Впрочем, недавно начали собирать и Весты с АБС. По нашей информации, из Китая на АвтоВАЗ сейчас идет плотный поток грузов, включая детали ABS. Завод создает необходимый задел и, вероятно, перезапуск Весты в марте состоится в срок. Тольяттинская фирма АТС Авто, что прежде занималась газификацией Весты и Ларгуса, выпустила первую в истории метановую «Гранту». Теперь такие машины предлагают и официальные дилеры «АвтоВАЗа». В багажнике седана появился 80-литровый баллон, из-за чего объем отсека сократился до 340 литров. В состав системы входит специальный предохранитель и скоростной клапан, которые предотвращают возможность разрыва баллона. Доплата за метановую установку — 45 тысяч рублей. И оснастить ею можно любую машину, будь то седан, универсал или лифтбэк. Главное условие — присутствие кондиционера. На двух видах топлива — бензине и газе — автомобиль преодолевает без дозаправок тысячу километров. Обещано, что применение природного газа позволяет увеличить ресурс мотора, а главное — снизить затраты на топливо минимум вдвое.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 чтобы не было неконтролируемой канабализации с нашим модельным рядом. То есть что получается? Мы вкладываем большие инвестиции, там, как я уже сказал, 40 миллиардов только в следующем году, а запуск э, по развитию Гранты или платформе теста в целом будет даже на вскидку более 60 миллиардов. Э, вкладываем в новую продуктовую линейку, а потом приходят непонятные нам китайские бренды, договорившись на пустующих мощностях,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 сходу получивший доступ к программе субсидирования кредитов на электромобили. На петербургском заводе компании Hyundai стартовал процесс увольнения персонала, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сотрудников. Расторгнувший договор по соглашению сторон получит несколько месячных окладов компенсаций. Напомним, что компания Hyundai решила сократить большую часть персонала российского автозавода Hyundai Motor Manufacturing Cruise. Там методом полного цикла собирались седаны данные Солярис, кроссоверы Крета, а также семейство Киа Рио. Само предприятие остановилось 1 марта по причине разрыва логистических цепочек, вызванного антироссийскими санкциями. В простое, по официальным данным, сейчас находится 2200 работников, а еще около 300 продолжают работу. Они, как подтвердили сразу несколько источников: заняты штамповкой, сваркой и окраской кузовов для алма-атинского конвейера Hyundai Trans Казахстан, где недавно возобновилась сборка солярисов, правда, под именем Акцент. Между тем, вторым петербургским заводом Hyundai в Шушарах заинтересовалась казахстанская компания Astana Motors, заявляет телеграм-канал Русский автомобиль. До 2020 года этой площадкой владела компания GM, заморозившая здесь производство еще весной 2015. -го. Корейская Hyundai Motor выкупала конвейер под проект расширения производства, предполагая наладить сборку кроссоверов Hyundai Tucson и Kia Sportage, а также Hyundai Polysave. Но до перезапуска предприятия дело, как видим, не дошло. Под какие цели казахстанская компания может выкупить бывшую площадку GM? пока неизвестно. Однако, как пишет ресурс, в Санкт-Петербург прибудет глава фирмы «Астана Моторс» Бек Нурнисибаев, который будет вести переговоры лично. Собственно, завод Hyundai Транс Казахстан», где возобновилась сборка «Солярисов», как раз принадлежит «Астане Моторс», и казахстанским бизнесменам было бы логичнее интересоваться головным производством на севере Петербурга. Но очевидно, что заводы в Каменке стоят гораздо дороже. В любом случае, до появления официальных комментариев эта информация остается неподтвержденной, а значит и искать логику преждевременно. Между тем в Алмате также планируют наладить выпуск кроссоверов Hyundai Крета, сообщают тамошние СМИ, и это вполне логичный шаг. Штамповать, сваривать и окрашивать кузова также будет петербургский завод Hyundai. За счет отгрузки кузовов Астание-Моторс российский офис южнокорейской компании, пусть частично, но покрывает убытки от простоя своих мощностей. Плюс электрификация всей страны. Крымское объединение Элькафа создаст чистый электромобиль на базе Уазовской Буханки. Об этом телеканалу Автоплюс рассказал председатель Ассоциации РусТрансЭлектро Михаил Димурия. В экспериментальной модели останутся штатная трансмиссия и раздаточная коробка, но для работы тормозной системы и гидроусилителя руля придется внедрить вакуумный насос и отдельный электромотор. Место двигателя внутреннего сгорания займет электрический отдачей 104 силы. Его максимальный крутящий момент составляет внушительные 320 ньютон-метров, хотя бензиновый атмосферник выдает только 200. Масса машины вырастет на полтора центнера, но разрешенный максимум не будет превышен. Тяговую батарею емкостью всего 39 кВт-часов смонтируют под полом кузова. На одном полном заряде запас хода должен составить 300 километров. Понятно, что заявленная дальнобойность — чистая утопия. И сам проект выглядит несколько утопичным. Хотя, как уверяет господин Димурия, инженерную поддержку оказывает непосредственно Ульяновский автозавод. На самом деле, проектов электрификации внедорожников УАЗ сейчас существует несколько. Например, электрогрузовик EVM PRO на основе стандартного Профи. Его 90-киловаттного аккумулятора должно хватать на 200-300 километров. Так вот, эту модель планируют продавать по цене порядка 5 миллионов рублей. И вряд ли батарейная буханка окажется существенно дешевле. И кому может быть нужна такая машина? Разве что энергетикам. Но это не точно.